Вот такими кубиками льда я умываюсь каждое утро. Это у меня отвар петрушки. Протираю лицо, шею и декольте. Косметолог говорит, что это очень сильно укрепляет кожу и делает ее более упругой.